Сейчас ты можешь закрыть глаза и глубоко расслабиться. Возможно настало время немного замедлить темп твоего дня. Ты уже многое успела сделать сегодня. Пришло время заботы о себе. Тебе нужен этот отдых. А ты нужна этому миру, отдохнувшая, сильная, красивая. Такая красивая, какой ты бываешь, когда наполняешься своей вселенской женской силой. Почувствуй свои руки. Как многое они умеют. Как они красивы. Как много энергии они могут отдать этому миру? Твои руки могут утешать, защищать, любить, помогать другим. Настало время обратить их энергию на себя. Обними себя за плечи. Такой простой жест, почему женщины стесняются его? Обними себе и дай себе теплую надежду на восполнение своего источника женской силы, на исцеление себя. Кто не знает и не может полюбить тебя так, как ты сама. Кто бы что тебе не говорил, в этой жизни ты имеешь право очень сильно любить себя. Оно дано тебе от рождения. Приложи руки к своему лицу Приди кончиками пальцев, облицовывая свой профиль. Коснись пальцами губы, шеи. Это ты, и ты прекрасна. Ты одна такая во всем мире. Ты нужна этому миру. Ты его великая ценность. Вырази свою глубокую признательность и любовь к себе. Это добавит силы и тепла в твои отношения с теми, кто дорог. наполненное, ты сможешь нести любовь и создавать, вдохновлять гораздо лучше. Тебе нужен отдых, спокойствие и равновесие, и ты можешь найти это спокойствие внутри себя. И дела подождут сейчас самое важное время время возвращения к себе дела в настоящем времени будет отдельно от тебя, а ты уединяешься в своем собственном мире, полном тепла и спокойствия. находиться в этой внутренней вселенной столько сколько пожелаешь ты можешь вернуться в нее всегда когда только пожелаешь это место надежности и любви допей в своей вселенной ты можешь обожать все свои заботы, раскрыть наконец свои ладони и выпустить из них нити или стальные канаты, что ты держишь всегда. Это безопасно и надежно. Все спокойно вокруг. Мир замер, Давай тебя отдохнуть и наполниться. Спокойно отпусти свои связующие невидимые нити, цепи, канаты, это подождет. Встряхни свои ладони и раскрой их подобно распустившимся цветкам. Подставь, как в детстве, ладошки дождю. Влющегося с небес. почувствую, как они наполняются искрящей, мягкой энергией. И ее потоки струятся по рукам. А выше к плечам. заполняет все тело. Покупаешься в энергии и спокойствии. Этот волшебный мир любит тебя и принимает делиться с радостью, делится всем, что нужно тебе сейчас. Эта энергия строится спокойно и ласково, окутывая все твое тело, обволакивая и убаюкивая тебя сейчас. Вселенная выражает тебе свою любовь и принятие. Она всегда с тобой. Эта необычайная сила всегда с тобой и внутри тебя. на верном пути. У тебя есть такой большой запас мягкой женской силы, что ты можешь удивиться сама. У тебя есть кому защитить и пожалеть всегда. Ты всегда молодая желанность здесь, в своей вселенной. Здесь тебя любят безусловно. Ты можешь быть слабый и любимый. Ты можешь быть уставший и любимый. Ты можешь пройти сквозь годы и оставаться любимой всегда. Здесь тебе всегда поддерживают и дают силы. Здесь твое надежное убежище. Почувствуй, как наполнилось и одновременно расслабилось все твое тело. Доверие, спокойствие, равновесие внутри и снаружи тебя. Попробуй, почувствуй, как управлять своей силой, как бережно расходовать ее, как взращивать или леять внутри себя, спокойную уверенность в своих силах. Ты можешь много, ты можешь управлять многим. Ты делаешь верный выбор, куда направлять свои силы. Сейчас ты защищена во всем. Твоя жизнь изобильна и недополучна. Ты очень просто отпускаешь все свои страхи. Их больше нет в твоей жизни. Ты полностью защищена материально. Ты зарабатываешь деньги. Легко, безопасно и этично. Ты налаживаешь контакты с денежным потоком. Ты талантлив в своих делах и свершениях. Ты наполнен энергией и наполняешь ею свои дела. Все получается, ведь ты просто умница. Ты знаешь об этом? Это правда. Ты совершенно. Ты с легкостью находишь дополнительные источники дохода, новые возможности, нестандартное решение. Увлекательная игра. И ты играешь в нее великолепно. Так приятно чувствовать, что тебе хватает сил на все твои планы, на притворение их в жизнь. И, конечно же, все твои успехи заслужены. Ты такая талантливая девушка, женщина. Кто, как не ты, заслуживает жить в полном благополучии? Твоя женская интуиция помогает тебе выбирать верное направление. Слушая себя, доверяй своему внутреннему голосу. Ты можешь творить свою жизнь и получать поддержку вселенной любовь, именно любовь наполняет тебя, теплая, спокойная, надежная, безусловная любовь вселенной, послушай, почувствуй, как она строится вокруг и внутри тебя, Ты чувствуешь тепло внутри себя, это рождается твоя радость и благодарность. Благодарность за каждый счастливый день, за каждую удивительную возможность, за надежную защищенность в этом материальном мире. И, конечно же, ты достойна этой благополучной, богатой, радостной изобильной жизни. С этого момента только ты решаешь, что нужно тебе. Твоя мягкая женская сила и спокойствие помогают тебе принимать верные решения. Спокойно. Ведь ты знаешь и помнишь тепло, любовь и доверие, что окутывает тебя в этой вселенной. Неси это чувство с собой, возьми его в свою повседневную жизнь, запомни его. Пусть это живое, мягкое тепло живет внутри тебя. Теперь ты знаешь, что твоя вселенная надежна и добра. всегда укрыться в ней, когда будешь нуждаться в защите. Просто обними себя за плечи, если это удобно, или посмотри на свои ладони, закрой их и отпусти заботу. Ножей, руки к лицу. Мы часто делаем это интуитивно, когда волнуемся. Ощути связь с собой и со своей вселенной. Обрети равновесие. Или же просто сложи обе ладони вместе и ощути их тепло. Замкни на себе круг, пришедший волшебной энергии. Это тепло твоей Вселенной. Ты можешь почувствовать ее защиту всегда. Она всегда с тобой. Когда ты торопишься, бежишь, ведешь машину, едешь в метро, работаешь без окна, она всегда внутри тебя. И всегда ты можешь выбрать время для встречи с ней. Этот мир открыт для тебя, поверь. Ты можешь взять с собой своей Вселенной спокойствие, и мудрое равновесие, также ты можешь взять с собой мягкую женскую силу и безусловную любовь. Будь уверена, ты не одна, и этот мир с тобой.